О, Тихо, тихо, тихо, тихо Подожди, дела да, подожди Пашка, держи спиннинг не, не, не, крупная вроде Не, ну идет, видишь, как хорошо Да нет, стояли, ленюсь <laughs> Тихо, тихо, подожди Пашка, спиннинг, мой, это если все, страхуй Мне кажется, не Я не вижу ее Я, тоже я эту леску не вижу Ага, вижу все леску ну-ка, давай, Антоха, давай-давай-давай Руки сейчас где поэтому, блядь, не знаю Тише-тише, выше-выше-выше поднимай Хорошая, а походу, хорошая-хорошая да. Треха. Нихуя Треха есть блядь, блядь. Не, я говорю, что она хорошая, Ну, сачок а, я блядь, не знаю Подожди-подожди, я не знаю, как этот сачок сработает Ну так же, туда загоняешь, блядь Я понял Чтоб она не выпрыгнула с него. Вот, вот, вот, вот. Тихо, тихо. Нет, ага, не, промазала. Не, не, не, не, тихо, не, тихо, тихо, тихо, тихо. Загибать поступлю. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. тихо, тихо, тихо. Антока, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Так ко мне идет. Давай ко мне ее. Блять, сачок такой маленький. Давай, давай, давай, давай. Мордаха ее давай. Тихо, тихо, Да блядь. Может и больше. По ней не ну, трешка точно. Есть. Есть. Есть. Есть щуки. Видишь, Что, -то, Давай. <связывая> молоток. Давай! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй!